Поездка с ребенком в автомобиле предполагает наличие множества дополнительных вещей, еды, гаджетов и игрушек, поэтому вам не обойтись без такого аксессуара, как органайзер. Детские автомобильные органайзеры должны отвечать следующим требованиям – обеспечивать компактное хранение вещей, обеспечивать требуемую вместительность иметь прочный материал изготовления, гармонично сочетаться с сидением авто. Детский органайзер для автомобиля – все всегда будет под рукой. Эта практичная вещь вешается на спинку переднего сидения автомобиля. Детский органайзер не только защищает обивку переднего сидения от непреднамеренных загрязнений, но и дает возможность удобно расположить все необходимое для ребенка в дороге. В верхнем прозрачном отделении органайзера вы можете разместить, к примеру, бутылку с водой, термос с чаем, игрушку, книги или планшет для просмотра мультфильмов. При этом будет доступен разъем для наушников и зарядного устройства. Большой карман снизу надежно закрывается на замок молния.